Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами сегодня на выставке Energy Expo 2017. В нашей собеседницей является ведущий аналитик отдела адресных проектов закрытого акционерного общества струнной технологии Светлана Волошина. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Михаил. Что вы здесь делаете? Расскажите, поделитесь секретом. Здесь проходит конференция, посвященная проблемам и перспективам развития электротранспорта. Конференция идет уже несколько часов, выступило достаточное количество презентеров, рассказывали про электротранспорт, в основном про автомобили, про заправочные станции, про проблемы развития как у нас в стране, так и в во всем мире про перспективы и знаете я заметила такой момент электротранспорт в основном воспринимается пока все-таки у нас как что-то далекое что-то скорее люксовое и индивидуальное а про то что электротранспорт можно использовать для перевозки пассажиров очень очень сказано мало буквально показано несколько моделей автобусов мы знаем, что в Минске ездит одна экспериментальная модель, но, в принципе, на этом все пока закончено, и складывается впечатление, что дальнейшего развития эта тема в ближайший год, по крайней мере, до следующей выставки, не получит. Поэтому... Ну, мы, наверное, докажем же обратное. Да, поэтому, собственно, я здесь. Для того, чтобы немножко расширить горизонты, показать возможности электротранспорта, понятное дело нашего, на втором уровне, для перевозки пассажиров, как это может быть экономично, экологично и насколько удобно. Я скоро совсем буду выступать, приходите меня послушать. Я думаю, что будет интересно. Мы не только послушаем, но еще и запишем. Нужно нам как-то отчитаться перед партнерами? Желаем вам всяческого успеха. И э, я думаю, что э, вы должны что-то сказать им в напутствии. Строй Skyway, спасай, спасай планету. Я бы хотела немного раскрыть тему использования американского для грузовых пассажирских перевозок. А, даже для личных автомобилей существует большое количество проблем. Для городского пассажирского транспорта их еще больше. А, в первую очередь это низкая скорость движения, которая в городе составляет в среднем где-то 20-30 км в час. Экология и шум автобусов, допустим, украли и высок, тоже возражают гаража. И э, высокая стоимость строительства, это дороги, это дорожные развязки, это большая площадь воздуха. Депо тоже требует определенных вложений. Если мы перейдем о двигателе внутреннего сгорания к то какие из проблем, выше обозначенных можно будет решить. В принципе, основа – это экология. Эта тема очень популярна в Европе. И мне приятно, что Беларусь и Россия про нее тоже думают. Но все-таки, как показывают опросы, и население, и правительство, больше и другие аспекты. Например, стоимость все та же строительства, создания инфраструктуры, то, что дорогу нужно строить, постоянно ремонтировать. И то, что волнует простых пассажиров, которые каждый день вынуждены выбираться на работу без работы, это крайне низкая скорость движения. Электротранспорт, замены двигателя эта проблема не решается, потому что дело совсем не в автобуса, дело в пробках, в растущем количестве автомобилей. Как вариант решения этой проблемы, конечно, придуманный вариант. Есть, например, метро. Во-первых, его очень сложно строить, что мы едем в Минске. Оно растет не быстро. Во-вторых, очень дорого. На картинке дубайское метро, оно современное. Оно походное для пассажиров. Оно управляется автоматической системой. Но стоимость 100 миллионов за километр – это крайне дорого. И далеко не каждый город себе может такое опозорить. Тема вынесена на второй уровень. А, чаще всего это под землей, но ну, не суть. А, можно создать транспортный комплекс на втором уровне, над землей. Но эта идея очень нравится за уступной психологии. Мы над ней работаем много лет, но практически такая активная фаза реализации проекта длится около двух лет с того момента, как под маленькой горкой нам была выделена земля. Там мы построен наш экотехнопарк, несколько видов а, путевых структур, на которых мы тестируем и демонстрируем а, электрические транспортные средства, а, в том числе городские для перевозки пассажиров. Это реальные фотографии. А, у нас есть и грузовой транспорт, и индивидуальные мини-байки на два человека. А, здесь а, отражены мини это на 14 человек. И вот это двух на 28. А, все это реальности. Давайте посмотрим видео. За несколько секунд, у него значит человек, разгоняется до скорости 80 км в час. Это видео съемки уже на несколько недель и с последних испытаний а, информации более 100 километров. он может развивать очень плавно. автоматическая система управления его разгоняет, очень плавно тормозит. Свои транспортные средства мы делаем сами. Из-за исключительной аэродинамики требуется высокая точность производства, поэтому у нас очень грамотная команда, работает более 70 человек, и все оборудование современное, электроника. Мы делаем различные типы здесь на картинках, допустим. Видно трехсекционный юникар, который мы показывали неделю назад, здесь на транспортной неделе на 18 человек. Также стоит несколько вариантов юникуса. Почему такие небольшие, скажем так, цифры, 14, 18? Как правило, поезда строятся на 70, на 100 человек. Большой путь, тяжелая эстакада. Но какой принцип мы видим, допустим, метро, Большое количество людей, 3 минуты ждут одну или 3. Заходит нее большая тяжелая электричка с большой нагрузкой, проезжает по эстакаде и три минуты дальше стоит. Организуем логистику при помощи опять-таки автоматизированной системы управления таким образом, что транспортные средства могут двигаться с большой частотой, отправляться от двух секунд. На самом деле в реальном времени, в реальных условиях они не будут так часто отправляться. Потому что просто не в мире нет такого пассажиропотока, чтобы каждые 2 секунды в одном направлении станции это а, в одну сторону и в другую. Нужно было отправлять 14 человек. То есть это очень высокая пассажиропотоки, который может быть, есть в Индии, но а, пока мы с такими трассами не встречались. В принципе, то, что мы считаем, это здесь 15 секунд отправления очень экономно по времени, благодаря тому, что путь отдельный, люди экономят не только на скорости, но и на ожидании. Технические характеристики юнибуса. Обратите внимание на расход электрической энергии, конечно, с включенной с выключенной климатической установкой это либо подъем, либо кондиционирование. Они отличаются, но расход низкий, и мы постоянно работаем над этим. Юнибусы могут питаться от сети, есть Автономные батареи, запас труда 20. За счет чего достигнута такая высокая энергоэффективность, здесь на самом деле заложено очень большое количество различных технических решений, которые находятся в первую очередь под капотом транспортного средства. Это большая работа над аэродинамикой над тем, чтобы сделать оцепазитель исключительно, исключительно точным и ровным, а над применением остальных колес, остальных кревесов за счет рекуперации энергии. Также есть возможность использования возобновляемой энергии. Все это выливается в довольно низкие институциональные затраты, потому что кроме экономии на электроэнергии, есть еще экономия на за счет заработной платы, потому что управляют прилежным составом автоматизированная система управления. Плюс по весне струны лезть и не нужно. В итоге мы получаем что? Вот это затраты стандартного транспорта. Если электромобили, допустим, электробусы, могут сократить затраты на топливо. Ну, наполовину. Все равно все остальные затраты на зарплаты, на ремонт они как правило остаются. Поэтому здесь экономия просто в разы больше, чем на другом транспорте, мы привыкли к тому, что что-то новое, инновационное, последние модели, последние разработки, как правило, стоят дорого. На самом деле, такая транспортная система, и в этом ее несомненно вкус, а, к тому же стоит дешевле, чем строительство метро, либо дорог, э, для инфраструктуры для автобусов и трамбаев. А, Во-первых, есть эстакада, она прочная, она тонкая, жирная и ей не нужно выдерживать настолько сильные нагрузки, как обычная эстакада. А, Во-вторых, необходимости а, нет большого отвода. то есть опоры ставятся точечно, под опорами может находиться городская застройка, может, могут ездить автомобили, могут ходить в расти поле по-другому использоваться земля. Ну конечно, такая система может а, на самом деле найти применение во всем мире и а, может быть охвачен любой город, города могут быть соединены между собой единую систему вам захвата мира, мы себе обрисовали. Вот. Если кому-то интересна эта тема, если кого-то заинтересовала, я хочу ответить на вопросы, поделиться информацией и вообще обсудить действительно может быть.